здравствуйте сегодня героем нашего ролика будет андрей игоревич мельниченко российский предприниматель промышленник и меценат основной бенефициар международного производителя удобрений еврохим и угольно-энергетической компании свек каждый из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли и созданный за счет собственных усилий в начале 2000-х годов, без участия в постсоветской приватизации. Председатель комитетов по стратегии, неисполнительный директор в обеих компаниях за последние 20 лет участвовал в создании ряда наиболее успешных российских корпораций, включая один из крупнейших частных банков России, МДН-банк, производитель удобрений «Еврохим», группу «Суэк», сибирскую генерирующую компанию и трубную металлургическую компанию. По данным на 2019 год «Еврохим» и «Суэк» инвестировали в экономику и развитие промышленного сектора России более 21 миллиарда долларов. Обладая состоянием в 13,8 миллиарда Долларов в 2019 году занял в рейтинге миллиардеров Forbes 8 место среди российских миллиардеров. По данным Bloomberg, обладает состоянием в 13,9 миллиардов долларов. Один из крупнейших благотворителей и социальных инвесторов в России, компании Мельниченко признаются ведущими в ежегодных конкурсах лидеры корпоративной благотворительности и вложили около 500 миллионов долларов в благотворительные и социальные программы. Фонд Андрея Мельниченко поддерживает отдаренных детей в области точных наук и образования и развивает систему социальных лифтов для поддержки талантливой молодежи в регионах присутствия его компании. Андрей Мельниченко родился 8 марта 1972 года в городе Гомель, Беларусь. В семье преподавателей, будучи одаренным ребенком, он поступил в специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета имени Ломоносова. А в 1989 году перешел на физический факультет МГУ. Позднее оттуда перевелся в Российский экономический университет имени Плеханова, который и окончил по специальности финансы и кредит. Во время учебы в университете начал заниматься бизнесом вместе с друзьями-студентами, открыв пункт обмена валют прямо на территории общежития. В начале 1990-х на фоне развала Советского Союза и появления новой рыночной экономики Мельниченко и его партнеры заработали свои первые 50 тысяч долларов США от деятельности пунктов обмена валют, что позволило им получить лицензию Центрального банка России. Попробуйте-ка вы сейчас торгануть валютой вы мгновенно окажетесь за решеткой. А в 90-х валюту продавали на всех рынках, вокзалах. А уж в МГУ, где учились дети советской номенклатуры, студенты продавали ее в качестве производственной практики. Без всяких ограничений и не иначе. В 1993 году стал соучредителем МДМ-банка. Впоследствии ставшим одним из самых успешных и крупнейших российских частных банков в 1993 по 1997 годах председателем Совета директоров МДМ-банка. Банк перешел к покупке валюты на межбанковском рынке, развивая рынок производственных финансовых инструментов и долговые инструменты, Банк расширялся за счет слияний и поглощений, интегрировав бизнес семи региональных банков. При этом не принимал участия в постсоветских программах, приватизации или залоговых аукционах 1990-х. В 1997 году выкупил акции мдм банка у своих партнеров и стал единственным акционером и председателем правления банка. С 2001 по 2005 год председатель Совета директоров МДМ-банка постепенно он превратился в один из крупнейших частных банков России по размеру суммарных активов и первым по выпуску российских корпоративных еврооблигаций. Под управлением Мельниченко МДМ-банк был признан банком года журналом The Bankier в 2002-2003 годах а Евромонии в 2003 году и Глобал Финанс в 2004 году. Они назвали его лучшим российским банком. В 2000 году совместно с Сергеем Поповым становится сочредителем группы МДМ для инвестиций в отрасли промышленности. Производство труб, добыча и переработка угля, производство минеральных удобрений. Данная стратегия была реализована путем приобретения более чем 50 акционерных обществ, заводов и шахт. Миничевка вывел частные, принадлежащие различным собственникам предприятия, которые позволили ему сформировать три отдельных компании ⁇ СУЭК, Еврахим и ТМК. В 2001-2004 годах президент группы МДМ в 2007 году продал... Ост остававшейся акции МДМ банка партнеру по МДМ группе Сергею Попову, сконцентрировавшись на развитии промышленных активов в сфере удобрений и угля, выполнив свою миссию по консолидации активов, группа МДМ прекратила свое существование. Еврохим. Мельниченко стал председателем совета директоров минерально-химической компании. Еврохим в апреле 2004 года. В 2007 году стал основным акционером Еврохима, когда компания была основана, приобретенные активы составляли из нескольких азотных заводов с оборудованием советской эпохи и фосфатной шахты под угрозой закрытия. Под управлением Мельниченко Еврохим из набора разрозненных, страдающих от отсутствия финансирования российских активов, превратился в одного из крупнейших в мире высокотехнологичных производителей минеральных удобрений. Одно из ключевых предприятий Еврахима, новомосковский азот, стало крупнейшим в Европе заводом по производству карбамида, где впервые в России было начато производство гранулированного карбамида. Новые современные производственные мощности были построены с нуля в Невиномыске, включая первую установку по производству меламина в России, и Ковдоре, включая комплекс по переработке апатит штафилитовых руд. Активы Еврохима были сертифицированы по международным стандартам ИСО. В порту Силаммея, Эстония, были открыты современные терминалы и был модернизирован порт Мурманска. Лаборатории, приобретенные в Германии, в 2011 году дополняют аналогичные объекты в России и других странах. И заняты разработкой удобрений второго поколения, включая инновационные удобрения, Замедленного действия, который помогает уменьшить влияние аграрного сектора на окружающую среду. Еврохим приобрел лицензии на освоение калийных месторождений в Волгограде в 2005 году и Перми в 2008 году для создания двух крупных калийных комбинатов. В 2015 году Еврохим перенес головной офис в Швейцарию для привлечения капитала для инвестиционных проектов и обеспечения международного роста компания имеет производственные логистические и дистрибьюторские объекты в России, Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, Германии, Казахстане и США. При этом компания продолжила платить налоги в России, где расположены ее многие производственные активы. Еврохим реализует свою продукцию более чем в 100 странах. Группа привлекла средства на международных рынках капитала для инвестиций в 2016 году. Еврохим сделал инвестиции в Агренос, компанию по производству органического питания растений, в рамках плана инвестиций в научно-исследовательские разработки, которые приведут к созданию продукции нового поколения. Помимо этого, Еврохим продолжил расширять свою дистрибьютерскую сеть в мире приобретения подразделения в США, в Аргентине, Бразилии и Венгрии. Компания разрабатывает экологические удобрения второго поколения, включая удобрения пролонгированного действия, чтобы способствовать минимальному влиянию на окружающую среду в аграрном секторе. Одно из удобрений Еврохима, Intec 26 стало единственным продуктом такого рода, признанным углеродной бирже Швейцарии. То есть впервые был признан вклад усовершенствованных специализированных удобрений в сокращение выброса парниковых газов из сельскохозяйственных источников. Еврохим является крупнейшим в России производителем азотных... И фосфатных удобрений и одним из крупнейших мировых экспортеров удобрений. Компания производит специализированные удобрения премиум-класса, включая удобрения пролонгированного действия. И запускает два крупных колейных проекта с планируемым производством. Более 8,3 миллиардов тонн калорийных удобрений в год, что соответствует 10% от их мирового производства, а также рассматривает планы по производству аммиака и карбамида в штате Лузиана, США. По словам Мельниченко, цель Еврохима – стать компанией, которая создает и продвигает высокотехнологичные удобрения. С апреля 2015 года Андрей Мельниченко, председатель комитета по стратегии компании Совета директоров группы «Еврохим» по данным на 2019 год. Он контролирует 90% акций компании СУЭК. Мельниченко стал членом Совета директоров Сибирской угольно-энергетической компании СУЭК в феврале 2005 года и председателем Совета директоров в июне 2011 года. В том же году произошло создание на базе выделенных из СУЭК энергетических активов сибирской генерирующей компании. Активы, приобретенные при формировании СУЭК, были проблемными. Производственная мощность предприятий не превышала 30 миллионов тонн в год, на предприятиях было занято 70 тысяч горняков, но производительность была низкой, а экспорт угля практически отсутствовал. Износ оборудования составлял в среднем 90%, первые годы существования компании была проведена модернизация активов СОЕ. Погашены долги стали выплачиваться заработная плата работникам и налоги. Была запущена программа модернизации с переоснащением всех производственных подразделений компании современными оборудованиями. Старые шахты и изношенные оборудования были преобразованы в современные предприятия. Было введено в строй несколько обогатительных фабрик и модулей использующих новейшие технологии переработки угля, что дало СУЭК возможность производить высоко уголь с низким содержанием примесей. СУЭК построила новые современные балкерные терминалы и модернизировала морские порты, а также первую в России станцию по переработке шахтного метана в тепловую энергию в рамках реализации соглашений Киотского протокола. Был построен первый в России интеллектуальный диспетчерский центр, который контролирует работу всех предприятий и отслеживает местонахождение и самочувствие шахтеров под землей. После консолидации энергетических активов Мельниченко создал сибирскую генерирующую компанию СГК, вначале в составе СУЭК, а затем выделил ее в самостоятельную генерирующую компанию. СГК обеспечивает от 35% до 78% потребления электрической энергии в регионах присутствия в России. Она является четвертым крупнейшим производителем тепловой энергии в мире. В 2018 году в СУЭК консолидировала СГК, усилив позиции СУЭК как одной из крупнейших, энергоугольных компаний мира. Под управлением Мельниченко СЭК стала ведущим производителем угля в России, работающим в семи российских регионах и третьим по объему экспорта угля в мире по запасам и объему продаж с дистрибьютерской сетью в 38 странах, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где уголь играет ключевую роль в улучшении доступа населения к источникам энергии. Суэк добывает более 100 миллионов тонн угля в год, а объем ее доказанных запасов угля составляет 5,4 миллиарда тонн. Суэк – крупнейший в России производитель угля и один из мировых лидеров в поставках высококачественного энергетического угля. Как сообщается в Financial Times, в 2017 году по данным Центром Чистого Угля – Международного энергетического агентства МЭАС СУЭК, ведущий российский экспортер высококачественного энергетического угля. Инвестировал в современные мощные установки очистки угля и имеет технологии контроля пыли во всех угольных портах. По данным Bloomberg, СУЭК является крупнейшим в России производителем высококачественного энергетического угля. По словам Мельниченко, СУЭК фокусируется на высококачественном угле, который дает меньше выбросов. Андрей Мельниченко – основной акционер СУЭК, которая напрямую владеет СГК. По данным на 2019 год он контролирует 92,2% акций компании. Председатель комитета по стратегии, неисполнительный директор Совета директоров СУЭК с апреля 2015 года. Состояние бизнес-активы. В 2019 году Андрей Мельниченко занял восьмую позицию в рейтинге 20 богатейших российских бизнесменов, опубликованным журналом Форумс 13,8 миллиардов долларов. Среди активов Андрея Мельниченко. По данным на 2019 год Еврохим и СУЭК инвестировали в экономику и развитие промышленного сектора России более 21 миллиарда долларов. В компании их занято более 92 тысячи человек, зарплата которых напрямую зависит от Мельниченко Андрея. Инвестиционный стиль, построение компаний, лидеров в соответствующих сегментов рынка и формирование в рамках таких компаний среды обеспечивающий долгосрочное создание стоимости, риски нивелируются построением сбалансированной системы корпоративного управления. С 2007 года входит в состав Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Андрей Мельниченко, председатель комиссии РСПП. По горно-промышленному комплексу. Благотворительность. Деятельность фонда Андрея Мельниченко направлена на создание научно-образовательных центров по естественным наукам, поддержку талантливой молодежи в регионах, присутствию компании и создание социальных лифтов в России. По данным РИА Новости Андрей Мельниченко входит в число основных социальных инвесторов и благотворителей России. Компания Мельниченко признаются ведущими в ежегодных конкурсах лидеры корпоративной благотворительности и вложили около 500 миллионов долларов в благотворительные и социальные программы. В 2016 году Андрей Мельниченко за свою благотворительную и социальную деятельность получил российскую государственную награду «Знак отличия за благодеяние». По данным Bloomberg, входит число крупнейших благотворителей России, принадлежащей ему компании, находится на пятом месте в рейтинге корпоративной благотворительности 102 миллиона долларов США. Основные направления благотворительности компании – развитие спорта, поддержка здравоохранения, программы в области науки и образования, развитие социальных инициатив в регионах, присутствие предприятия. Личная жизнь Андрюши. В 2005 году Мельниченко женился на гражданке Сербии Александре Николич, бывшей сербской певицы и модели. У них двое детей, дочь Тара, которая родилась в 2012 году, и сын Адриан, родившийся в 2017 году. Андрею Мельниченко принадлежит моторная яхта А, спроектированная и построенная Group. Marine Systems, на верфи ХАЭДВ, город Киль, Германия. Она была опущена на воду летом 2008 года, после четырех лет строительства. Вот яхты 6000 тонн, длина 119 метров, ширина почти 19 метров. На ней установлены два двигателя по 12000 лошадиных сил. На яхте 14 спальных мест. В 2017 году со стопелей в Германии сошла еще одна новая парусная яхта А. Ее водоизмещение более 12 тысяч тонн. ширина уже 25 метров и длина 143 метра. Площадь крупнейшего паруса составляет 1767 метров квадратных. По сообщениям средств массовой информации, парусная яхта А и моторная яхта А отражают. Ту же приверженность высоким технологиям и внимание к деталям, которые помогли Андрею стать одним из самых молодых в России предпринимателей нового поколения и представляют собой значительные инвестиции в дизайн морских судов, морские инженерные разработки и технические решения и стимулируют инновации и научные достижения в судостроительной отрасли Германии преодолевая границы возможного и открывая новые горизонты. Ожидается, что часть понесенных затрат будет возмещена за счет лицензирования разработанных при проектировании технологий для последующего коммерческого применения судостроении Германии. А поскольку угольные шахты, нефть и газ уже прибраны к деловым рукам в России, то не надо отчаиваться. Подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером» и смотри ролик о братьях-бухманах, которые наиграли себе 3 миллиарда долларов, превратив игры поистине в золотую жилу.